Здорово! Заждался? Как ты понял, сегодня у нас очередное путешествие. Так что собирай все самое необходимое и вперед в прошлое. Я заметил ты часто хочешь порубиться во что-нибудь с дружбаном, а кооперативных игр просто на пальцах сосчитать. Специально для вас я нарел кое-что стоящее. Накаченные мужики, огромные стволы! Звучит как описание порно. Но нет, это описание крутого мультиплеерного экшена на двоих под названием Gun Bros. 2. Перси и Фрэнсис, два накачанных мужика, которые решили, что они способны дать отпор киборга. В твоем распоряжении куча стволов, на которые можно еще и устанавливать по три модуля различных апгрейдов. Ты сможешь взять под управление танки, которые разрывают и давят врагов. А самое главное, это огромные эпические боссы, которым вы сможете искать, так сказать, индивидуальные Подход вместе. Я давненько не видел хороших экшен платформеров, тем более про лемуров, а тем еще более про лемуров убийц. Найдя такой, можно сказать, редкий артефакт в прошлом, я просто не мог с тобой не поделиться. Ведь Project 83113 просто удивительный платформер. Расса, похожая на лемуров, порабощенная роботами, решила в тайне создать биохимическое существо по имени Билли, которое освободит их от рабства. Особый четырехрукий лемур под номером 83113 за счет своей мутации способен комбинировать множество видов оружия, а еще скользить и прыгать по стенам. Тебя ждет множество секретов, необычный сюжет и уйма зубодробительного геймплея. Я просто обожаю игры, в которых можно почувствовать от себя богом. Сжигать, допить, истреблять всеми возможными способами. Особенно, если они решились построить башню высотой до неба, на котором меня, конечно же, нет. Но все равно эти уроды себе слишком много позволяют. Babel Rising 3D — игра поистине библейских масштабов. Как ты, наверное, помнишь, когда-то давно людишки осмелились построить Вавилонскую башню, чтобы достать до бога. Богу такое не понравилось, он разрушил башню и смешал языки людей так, что кому-то и не пришлось учить английский. Пользуясь ветром, землетрясением, огнем, молниями и прочими стихиями, ты будешь нести кару божью, Да вы ничтожные людишки не закончили строительство. Но не думай, что у них нет своих шаманов, способных дать тебе отпор. Тебя когда-нибудь похищали? А ты кого-нибудь похищал? Я вот похищал. Чувак, вырешишь это, да? Окей. Okay. В этой игре у тебя будет возможность похищать не только людей, но и зверей. Prop the Humans это великолепная аркада, в которой тебе предстоит, не отрывая пальца, похищать людей, коров, свиней и прочие виды живности. Казалось бы, все просто, но есть куча сложностей. Во-первых, не обойдя посторонний предмет, НЛО засосет его, либо, по крайней мере, попытается это сделать, что приведет к незамедлительной поломке и проигрышу. А во-вторых, ты только погляди на этот дурдом. Твой путь будет постоянно преграждать различный мусор, парканы, пожарные машины, полиции и танк. Вдобавок ко всему следует успевать собирать монеты. Ведь без них твой корабль не сможет достичь высоких показателей похищения. А помнишь, как зарождались свайп-файтинги? Эх, были времена. И ведь это было не просто задалбывание планшета до изнеможения. В них был и сюжет, и интересный геймплей. А самое главное — этот душа. И в Хорн она точно есть. Ведь тут великолепный сюжет, раскрывающий таинство английской мифологии. Ты играешь за мальчика-кузнеца, который, очнувшись, оказывается в разрушенной деревушке, окруженной странными монстрами. Побеждая которых, ты будешь освобождать заточенных в них животных и людей. Но сражение далеко не самое главное в Хорн. Тебя ждет множество интересных головоломок, мини-игр и захватывающих приключений. Ведь в твоем доступе не только свайп да тап. Помимо прочего, герой может свободно передвигаться по открытому миру, изучая все его закоулки и знакомясь со сказочными персонажами. В игре замечательное звуковое сопровождение, запоминающийся сюжет и восхитительная графика по сей день. А на сегодня это все. Надеюсь, тебе понравилось. Не забывай поставить лайк, качать игры с нашего сайта бесплатно и смотреть пропущенные видео. До скорого! Так что собирай все самое необходимое и вперед в прошлое!